Здравствуйте. вы на канале Валсан. у меня с лицом проблемы, у меня были порщи, я их выдавила, теперь от них ранки, которые зарастают. Я вот сижу, пытаюсь сделать проектирование, вот, и, вчер... и сегодня должен приехать Руслан Рудик. <клёх> Он, короче, набирает массовку в фильм «Непослушник», да, вот. И мы вчера с ним списались, и я реально в шутку. И я думаю, он рофлит то, что, типа, приезжай, говорю, в Лежнево, сделаю тебе экскурсию. Он с утра сегодня пишет, ты где? Я говорю, дома. Он такой, ну я скоро приеду. Я такая... Вот. Думаю, он приедет, может быть. А если нет, то я буду доделывать проектирование. Спустя миллион лет мы дождались Руслана. Сейчас я иду... Ее встречать вот вот такая красивая хотя не очень красотка всегда была красивой всегда и буду вот короче руслана потеряла он где-то здесь а где вот хрен знает идет брутальный чел давай еще надо еще красивее надо идти Красивее? Да, Вернуться? Конечно, да, давай, давай, давай, да. давай, давай. Завтра как свободно, завтра э, приезжают костюмы там на примерочку. Бэйч дикассия, даже в 4К. Ничего себе. Вообще покинь? Со всеми этими кремочками, да? Конечно. А, так, еще раз всем здравствуйте. Мы дождались Руслана. Наконец-то вы все увидели его брутальную, идеальную походку, а он приехал к нам. Скажите что-нибудь. А что я могу сказать? Участвуйте, активно принимайте участие. Тем более у нас в этом сезоне э, ожидаются новые актеры приезжают. И что у нас еще будет? Что у нас будет? У нас будет много интересного, у нас будет э, много э, новых локаций, э, сюжетная история будет совсем такая очень интересная. Я не буду раскрывать всех тайн, я думаю, кто будет участвовать, Спасибо. они потом это все смогут посмотреть на большом экране. До встречи. Вот так вот, ознакомимся с историей. Историей Дежнева. Господи, солнце! Почему ты... Короче! Солнце! Вот так, нормально, солнце не видно, меня тоже в принципе, вот так вроде видно. Типа, я ангел, поэтому свечусь. Я проводила Руслана уже, он уехал в шую. шую шую Я зашла в магазин, купила пироги. Ой, простите, пожалуйста, случайно. Вот, сейчас я иду домой. Вообще, я не думала, что такой, наверное, короткий влог выйдет, но пусть это будет типа... Uh, эпизод от влога, который скоро выйдет, правда я не знаю, когда он выйдет. <свят> завтра у меня пример ковшу и прикиньте, и еще прикол, а еще завтра у меня экзамен по микробиологии. И на самом деле я не знаю, как я буду все успевать, но мы все это дружненько увидим. Сегодня у меня был Руслан ближний, вот я очень этого рада. Спасибо тебе, Руслан. Вот мы сделали фоточки ему. Завтра у меня экзамен. Примерка. Я все покажу. Короче, с горем пополам. Я сдала экзамен. На какую оценку, неважно. Ой, сейчас я покажу, короче, что тут в этом кабинете есть. Ветеринарии все-таки. Вот. Короче, вот такая фигня. Вот так вот. Красиво, да? Мне тоже нравится. Меня не поставили почему что меня зачёт не грустинка hey, всем привет вы снова на моем канале и сейчас вы видите задний фон зеленый я готовлю небольшое видео скоро вы увидите я выложу его на свой канал так что скоро увидите и если тебе понравилось мое видео то обязательно поставь лайк подпишись на мой канал и до новых встреч а пока лайк, подписка. Пока!